Здравствуйте! Сегодня я хочу показать новый метод, как можно мелко нашинковать капусту для салатов или для других целей. Не только капусту, но и морковь или другие овощи можно также нашинковать. Для этого необходимо прежде всего вот такие ножи. Это картофель чистка и овощная чистка И нож. Нож, чтобы капусту рассоединить пополам или на несколько частей, как удобнее. А морковь будем разрезать на тот размер, который нам необходим. Итак, приступаем к нарезке моркови. Сперва так, а потом на тонкие части режем. И начинаем чинковать. Вот смотрим, как оно все это получается. Как мы видим, вот этим ножом для чистки хорошо нарезается и морковь в обе стороны. Не так удобно, но нарезается. Вот мы видим, какая мелкая морковь получилась от этой нарезки. А теперь нарежем капусту этим ножом и посмотрим, что с этого получится. Как нож имеет ширину небольшую, то поэтому необходимо резать не по плоскости, а по граням капусты, чтобы она хорошо резала. И так приступаем. Вот как мы видим, за какой короткий период времени мы вот такой тоненькими лепесточками нашинковали капусту. Теперь ее можно употребить на салат. Очень быстро, не трудоемко, сразу говорю, и удобно. И капуста вся получается мелкая. Все зависит от лезвия ножа. Какое здесь расстояние и как выставлен нож на какую резку. Бывает, ножи еще мельче режут. Но это, давайте испробуем еще этот нож как он режет. Видите, этот не очень режет, он сильно мелко режет вот. Можно сказать, он жует. Он режет, конечно, но он жует. Это сильно-сильно мелко. Ну, режет. Вот, посмотрите, как это. Это совсем, можно сказать, вот видите, какая она. Мелко это и это. Вот мы сравниваем это отлично на салат это для овощи это овощная резкой поэтому она только для овощей предназначена. но можно резать и капу... и резать и капусту но овощи она режет тоже хорошо вот берем и режем. она двухсторонняя и поэтому туда-сюда вводим лезвие ножа и она вот так вот стекет тонкими лепесточками вот как видим вот и все с вами был канал Делаем Сами. Раньше он назывался Делаем Сами, Делаем Лучше. Ну вот и все. Надеюсь, это видео кому-нибудь будет полезным или принесет пользу в приготовлении домашней пищи. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.